Сегодня у нас получается хоккейный выпуск, но перед этим поговорим про автоспорт. На этой неделе на автодроме Казань-Ринг состоялся пятый этап гонок на выносливость. На старт двухчасовой гонки вышли машины в классе S1600 и Лада Гранта Кап. Надежда Дик побывала на автодроме, посмотрела данный заезд и сейчас вам подробно расскажет о всей борьбе, которая была на трассе Казань-Ринг. В воскресенье состоялся пятый этап чемпионата Canyon Cup Two Hours Endurance по гонкам на выносливость. На этот раз на трассу Казань-Ринг-Каньон вышли 11 болидов, из них 9 класса «Лада Гранта Кап» и 2 С-1600. До начала состязания прошли административные, технические и медицинские проверки. Затем состоялся брифинг пилотов, на котором были обговорены правила заезда и некоторые исключения. После брифинга стартовала процедура квалификации продолжительностью в 30 минут, где каждый участник старался показать свое лучшее время. В командных заездах складывалось лучшее время круга каждого участника и высчитывалась среднее арифметическая. Проблемы у пилотов начались практически с самого начала. На 20-й минуте квалификационного заезда Рустам худинов не вписался в поворот и вылетел с трассы в сугроб. В гонку он отправился без переднего бампера. По итогам квалификации весь первый ряд стартового поля заняли автомобили класса С-1600. С пола стартовал Расуль Минихана, показав результат в 2 минуты 12 секунд и 860 тысяч. Со второго места Татьяна Елисеева. Лучшим в классе «Лада Гран-ТК» показался экипаж Рустамов от Худдинова и Ленара Залялиева. Их результат 2 минуты 30 секунд и 832 тысячных. Трасса сейчас весьма неплохая для зимы, много... Участков асфальта, потому что я трассу усыпали реагентом. Да, безусловно, есть какие-то скользкие участки, в некоторых поворотах очень неприятные торможения, когда сначала есть на асфальте, потом лед, потом асфальт. Но так, в принципе, очень хорошая трасса для того, чтобы учиться контролировать машину. Стартовал основной заезд. Рассуль Миниханов сразу оторвался на несколько секунд от преследователей и долгое время возглавлял пелетон. На протяжении всей гонки автомобили то и дело вылетали с трассы в снег. Некоторые выбирались самостоятельно, некоторых эвакуировали, но все возвращались в строй, несмотря на сильные внешние повреждения. На 46-й минуте Расуль Миниханов неудачно вошел в поворот и автомобиль развернула на 180 градусов. Пилот принял попытку разворота и задел два движущихся по трассе болита. Машины после инцидента получили повреждения, но благо смогли продолжить движение. На последних минутах гонки возникает борьба за первое место в классе «Лада Гранта Кап». Айдар Нурьев вступил в дуэль с Булатом Ижболдиным. Оба пилота шли бок оба. Бок. Шболдин обходит Нури его в последнем повороте, выходит вперед, после чего лопается переднее правое колесо. Булатыш Болдин смог довести машину до финиша после прокола первым в категории «Лада Грант». Айдар Нурив – второй. Третье место занял экипаж под номером 11 – Роман Васильев и Тимур Валиулин. В классификации С-1600 первым финишировал Расуль Миниханов. Татьяна Елисеева пришла второй, отстав от лидера на два круга. Что сказать коротко о сегодняшней гонке? Она была очень непредсказуемая, изменение покрытия. Мы не очень хорошо проверили квалификацию, но удалось в гонке найти хороший гоночный темп. Собственно говоря, ехали стабильно, ровно, без вылетов. У нас был представитель нашей команды, также отлично все отработали. Мы нигде не попали, не уперлись в фтикар, вовремя заезжали. Ну и в целом ехали, ну у нас задача была, мы боролись за чемпионат, в принципе, в целом. Задачу выполнили на максимум. Сегодня забрали максимальные очки и по итогу всех этапов мы стали чемпионами. Надежда Дик, Илья Ковязин. Неделя спорта.